Привет всем! С вами Екатерина Клопенко и сегодня будем разговаривать о медитации. Для чего же нам нужна медитация, нам, предпринимателям? Давайте разбираться, что такое медитация и что лично нам она даст. Медитация ⁇ это огромное движение, да, огромная система, которая включает в себя и правильное питание, и специальные упражнения, и образ жизни. В общем, все, все, все, все, все. Но вся эта система состоит из небольших упражнений, технических упражнений. Так вот, я предлагаю вам воспользоваться одним из таких упражнений для того, чтобы ваша жизнь была более качественной. Что же даст нам лично медитация? Ну, конечно же, это светлую голову. Во-первых, мысли становятся в порядок. Вы более хорошо начинаете концентрироваться. Меньше отвлекаетесь на какие-то различные предметы там, да, или действия, когда вы занимаетесь конкретным делом. Конечно же, улучшается память ну, в общем, становится легче мыслить, скажем так, да, то есть ваша голова становится чистой, светлой, светлой э, прям в том смысле, что э, нет этого э, буйного напряжения, да, то есть вы в какой-то момент можете э, отключить свою голову, да, от э, проделанной тяжелой работы. Это очень часто случается, когда э, что-то серьезное решаете, да, и потом уже закончив, э, вы никак не можете переключиться на семью, да, ну, на отдых, на сон и так далее. Дает нам спокойствие в душе. Очень часто, когда вы идете на какие-то, допустим, серьезные переговоры, на какой-то разговор, возможно, вы сдаете экзамены, да, вот у нас бывает такой мандраж, да, и вы ничего с собой не можете поделать. Сделав 2-3 минуты медитации, вы можете свой, свою, свой ум, свое тело и свою душу привести в порядок. То есть, по сути, медитация дает нам полную концентрацию внутри, да, то есть в душе всего тела и нашей головы. Поэтому я советую вам взять, как сказать, за основу каждый день по 2-3 минуты медитировать. Лучший вообще вариант, если вы это будете делать два раза в день. Утром и часа за 3-4 до сна. Перед сном, конечно же, медитировать нельзя. Я нашла для себя небольшое такое техническое упражнение которое в общем-то и э, дает свои тоже очень хорошие результаты но хочу вас предупредить что э, если вы э, собрались медитировать то это нужно делать ежедневно тогда результат э, не заставит себя ждать надо понимать что медитация имеет свойство накапливать да, э, э, накопительные свойства э, своих действий то есть э, если вы сделали прямо сейчас первый раз медитацию, вы не почувствуете ничего. Она со временем дает свои плоды. То есть у медитации имеется накопительный эффект. Поэтому я вам рекомендую, конечно же, и вообще все, кто занимается медитацией, да, конечно же говорят, что это нужно делать ежедневно, а еще лучше два раза в день. Ну вот так, начнем с вами не то, что само занятие, а я вам расскажу... А, такие вот основы для нашего а, упражнения а, во- первых вы должны сесть лечь неважно а, а, сидеть на стуле в позе лотоса да или а, лежа на твердой поверхности например на полу расслабившись главное чтобы ваш позвоночник был прямой. Что это дает? Это дает правильному раскрытию ваших легких, циркуляция воздуха начинается правильно и, конечно же, обогащение кислородом всего вашего организма и вашей головы и вашего головного мозга, скажем так. Итак, вы сели, легли, неважно, приняли позу, в которой вы будете медитировать. Мое упражнение, которое мне больше всего понравилось, да, вот на сегодняшний момент я делаю именно его, это упражнение дыхания в чем он заключается? в обычном дыхании не надо как-то специально дышать глубоко, не глубоко, быстро не быстро дышите так как вот вы дышите, как вам сейчас на данный момент дышится. закрыли глазки и начали дышать. И ваша задача сконцентрировать все свое тело, весь свой ум то есть именно на вдохе и на выдохе. То есть вы прям должны чувствовать то есть понимать, что вы вдыхаете, выдыхаете. И так далее. Когда вы сконцентрированы именно на вдохе и выдохе, то ваша голова начинает отключаться от всего, что вас окружает. То есть у вас уходят мысли далеко прочь, все, которые ненужные, непозитивные, плохие и вообще полностью все мысли уходят из вашей головы, и вы отключаетесь, то есть вы сконцентрированы только на своем дыхании. Но не сразу это будет получаться, конечно же. Через несколько секунд вы заметите, что вы думаете совершенно о другом. Но ничего страшного, ругать себя за это не надо. Нужно просто перевести свои мысли снова на дыхание и продолжать дышать. Вот это вот упражнение нужно делать 2-3 минуты, можно его увеличивать, соответственно, до 5-15 до минут, как вам самим понравится, да, то есть если вы втянетесь в медитацию, вам будет удобно и комфортно делать это по 15 минут, да, ради бога делайте. Конечно же, нужно выбрать помещение, комнату, желательно, чтобы вас никто не отвлекал, по крайней мере для начала, в дальнейшем. Как говорят э, великие гуру, да, э, вы сможете медитировать, даже если вы едете где-то в маршрутном автобусе, кругом играет музыка, куча народу, и вы сможете реально одну-две минуты э, помедитировать. Ну, вот так говорят. Итак, я вам желаю обязательно успеха. Я э, хочу, чтобы вы попробовали э, помедитировать. И, э, допустим, хотя бы в течение недели... И написали комментарии после вот этой вот недели, какие вы почувствовали в себе изменения. Что ж, если мое видео для вас было полезным, обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал YouTube и нажимайте на звоночек. С вами была Екатерина Клопенко. Всем до новых встреч! Пока-пока!